На чем можно заработать больше денег? На акциях или криптовалюте? Правильный ответ на том активе, который более волатилен. Волатильность показывает, насколько сильно меняется цена. Есть, конечно, абсолютно неволатильные активы. Их график выглядит так. График волатильных монет более похож на американские горки. Криптовалюта считается волатильным активом. Именно поэтому возможность заработать на скачках цен тут выше. Криптовалютный рынок небольшой по сравнению, например, с акциями. Та же сумма денег, которая не повлияет на фондовый рынок, может вызвать сильнейший дисбаланс в сфере цифровых валют. Таким образом, меньший размер рынка криптовалют делает его очень волатильным. На цены криптовалют влияют средства массовой информации и высказывания известных личностей. Одно негативное заявление в СМИ может заставить людей продавать свою валюту. Высокая волатильность криптовалют дает не только высокую потенциальную прибыль, но и повышенные риски. Поэтому, торгуя криптовалютой, не забывайте раскладывать ваши трейдерские яйца по разным корзинам. Это словарик блокчейника на канале биржи CoinGalaxy. Больше терминов из мира блокчейн-технологий и криптовалют простыми словами смотрите в наших плейлистах. Увидимся!